Я бы сказал, что они практически не создали вообще никакого производства. Они превратили Чечню в такой регион обслуживания. То есть, очень много малого такого бизнеса, где... но в сфере именно обслуги, понимаете? То есть, очень много, допустим, ресторанов, всяких домов торжеств, просто полно, выбора нереальный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 Так, Литва, парламент, точнее Литвы, признал Россию страной спонсором терроризма. Это произошло сегодня. Об этом, разумеется, написали всевозможные издания. Уже Государственная Дума ответила на что они, значит, примут там соответствующие меры. Какие это могут быть меры? Но, наверное, они в ответ объявят Литву страной спонсором терроризма. Страны НАТО сразу же заявили о том, что будут укреплять балтийские страны. Но у меня в связи с этим объявлением России страной спонсором терроризма появились вопросы, на которые я не нашел ответов. Я бы хотел их здесь озвучить, вместе с вами, наверное, порассуждать на эту тему. Может быть, кто-то где-то в чате, в комментариях нам ответит на этот вопрос. Каковы юридические и фактические последствия этого решения? Вообще, что это значит? Страна спонсор терроризма. Значит ли это, что страна является террористической? То есть, э, ИГИЛ и Россия, это теперь для Литвы одно и то же? И либо то, там есть какие-то нюансы, то есть, спонсор терроризма, это еще не террористическая организация, не страна. То есть, как вот это вот понимать? Я не нашел на это ответ. К сожалению, никто не дает каких-то разъяснений. Все лишь говорят о том, что страна объявлена. И мне вот интересно, а, а вот далее, какие будут последствия? Солдаты российской армии, они теперь считаются террористами, как, как вот российский солдат и игиловец? Это теперь одно и то же? Если да, то, соответственно, его как террориста нужно арестовывать и сажать, если где-то он будет обнаружен. И намерен, если, это, если, так, если это так, то намерена ли в дальнейшем Литва объявлять, ну, преследовать этих людей как террористов, объявлять их соответственно в международный европейский розыск, будут ли они арестовываться, выдаваться. Каково вот эти вот, каково это положение? И, ну, мы знаем, да, если, если какой-то человек является членом террористической организации, то это все ни в одной стране этого мира, даже если он там не совершал преступления, но ну, однозначно он будет э, задержан, арестован, выдворен будет ли то же самое происходить у вас с российскими солдатами? В общем, это такие вопросы, на которые я, к сожалению, ответов не нашел. Очень хотелось бы, на самом деле, узнать, каковы последствия. Может быть, если это так, если реально за этим последуют очень серьезные такие жесткие меры, может, еще какие-то страны последовали бы за Литвой в этом вопросе. Мы знаем, что в США поднимался этот вопрос, по-моему, Конгресс его направлял в Государственный департамент США, для того, чтобы они рассмотрели вопрос о признании России страной спонсором терроризма. Но вот дальнейшие пос последствия, которые пойдут, пойдут да, за, за этим решением, вот они не совсем понятны. И было бы хорошо вот это узнать.